История, которую я хочу вам сейчас рассказать, могла бы показаться легендой. Да я и сам считал ее легендой, пока недавно не удостоверился, не услышал ее еще раз из уст человека, с которым она произошла. Из уст Александра Городницкого. Вы знаете, что это он сочинил песню «От злой тоски не матерись». В 1982 году Александр Моисеевич Городницкий попал на Кульский полуостров. Попал туда по своим делам, как геолог. И встретился там с хорошими людьми. Они сидели с ним, выпивали, очевидно. Понравился он им. Мужик, видно, хороший. Они говорят, слушай, мы тебе покажем нашу местную достопримечательность. Подгоняют утром вездеход. И на вездеходе везут его в тундру. В тундре они находят заброшенную зону, а рядом с ней заброшенное кладбище. На этом кладбище они находят лежачий камень и говорят, «А знаешь ли ты, что здесь лежит тот самый мужик, который сочинил песню от злой тоски не матерись». Здесь же, говорят, его и убили. Он говорит, за что? За песню и убили. Ну, он как-то засомневался и говорит, ребята, а вы уверены, что это именно этот человек сочинил эту песню? Они говорят, ну, эту же песню кто? Городницкий сочинил? Он говорит, да. Ну, вот он здесь и лежит. Но он не стал им возражать, Боясь, что люди-то там серьезные. Они ведь могут, знаете, попросить занять указанное место. Я не знаю, что может более ярко, чем эта история, пояснить, что такое по-настоящему народная песня. К сожалению, песня эта мною весьма любимая. Не вошла в этот диск, но в него вошло много других песен Александра Городницкого, в частности, песня, которую мы хотим спеть сейчас, песня, которая называется «Перекаты». Я тоже услышал ее в студенческие годы, во время одной из э, экспедиций, когда все произошло как в песне абсолютно. Мы вышли к устью реки, легли спать, проснулись утром, и оказалось, что чай, который мы пили вечером, замерз в кружках. Лето кончилось. Все перекаты, да перекаты Послать бы их по адресу На это место уж нету карты Плывем вперед по обрезу На это место уж нету карты Плывем вперед по обрезу А где-то бабы Живут на свете, друзья сидят за водкою, владеют камни, владеет ветер, моей дырявой лодкой, владеют камни, владеет ветер, Моей дырявой лодкой. Большой Икея на утро выйду, на утро лето кончится И поддавать я не должен виду Что умирать не хочется И поддавать я не должен виду Что умирать не хочется И если есть там с тобою кто-то Не стоит долго долгому Люблю тебя я до да поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до да поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу на это место. Уже нету карты. Вперед по обрезу на это место. Уже нету карты. Плывем вперед по обрезу.